Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate. Анализ рынка на сегодня, 15 июня 2022 года. Сегодня мы с вами традиционно посмотрим на главную криптовалюту, посмотрим на индексные и индикаторные показатели, а также разберем главный альткоин, поскольку остальные рассматривать сейчас, на мой взгляд, не имеет никакого смысла. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки,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 Традиционно посмотрим на индикатор страха и жадности, он нам показывает сейчас отметочку 7, на рынке продолжает сохраняться экстремальный страх, практически до минимальных значений по этому индикатору мы дошли, тепловая карта криптовалют показывает в основном понижающуюся динамику, есть некоторая разнаправленность, но как вы видите в основном это стейблкоины и индикаторы по главной криптовалюте показывают нам активную зону продаж давайте посмотрим на ликвидации за последние сутки ликвидировано 112 тысяч трейдеров на общую сумму 329 миллионов долларов уже 330 прямо сейчас и в основном это лонговые позиции но есть некоторая разнонаправленность это связано с тем что сегодня очень интересно отрабатывали у нас основные фондовые индексы снижение в принципе продолжается однако есть некоторая фаза замедления и обратите внимание что высокотехнологичный сектор у нас даже немного прирастает я имею в виду индекс Nasdaq Композит. В целом, если посмотреть на то, что происходит сейчас, то возможно некоторое ослабление по фондовым рынкам связано с неплохой отчетностью, которая вышла у нас сегодня по Китаю. С утра подоспели позитивные тренды в экономической статистике и несмотря там на различные ковид-ограничения инвестиций в основной капитал, а также в промышленное производство в мае выросли и темпы снижения розничных продаж оказались приятнее, чем предполагал рынок. Ну и также сейчас продолжаются ожидания того, что будет сегодня анонсировано на заседании ФРС. Какое заявление прозвучит от комитета? И сегодня, конечно, рынок в большей степени ожидает, скажем так, аналитики склоняются к тому, что мы поднимемся на 0,75%. Если, конечно же, будут более голубинные настроения, это не значит, что рынок сейчас прямо отскочит. Некое замедление в снижении мы увидим по основным бенчмаркам. Ну и давайте посмотрим, что у нас сейчас с индексом альт сезона. Он показывает отметку 24, по-прежнему продолжается биткоин сезон и сразу к доминации. Обратите внимание, есть Некое затихание по трендовой У нас индикатор ADX Показывает, что снижаются сейчас Давления со стороны быков Значит мы попытались потянуться К отметке 48 и 9 Развернулись и в принципе Сейчас я вижу, что у нас доминация чуть-чуть затихает Возможно у нас она Уйдет в более низкие значения Как минимум сейчас это можно ожидать На 50 простой средней Скользящей, вот на отметке где-то 44 Ну и 45, это вот здесь и уровень Локального FIBA и здесь Здесь же у нас есть и поддержка динамичная, простой скользящий Давайте посмотрим еще что у нас по экспоненциалкам. Ну экспоненциальная 50 у нас консолидируется тоже в этих же пределах, примерно 45 с небольшим. От 44 до 45 вот в эту зону я думаю, что мы опустимся точно. И если продолжится нисходящая динамика, то дальше уйдем на две экспоненциальные среднескользящие, сотую и двухсотую, в районе 43 с небольшим, 44 с небольшим, и здесь же 44 локальная FIBA. Но пока активный зеленый манифлоу на сайфере. и мы видим, что уже в перепроданности находится стахастический RSI, и желтая волна среднеизвешенной цены объемом VVAP тоже находится внизу, поэтому после какого-то снижения, я думаю, мы все равно вернемся к росту, по крайней мере, если денежный поток не будет сломан. Давайте также посмотрим некоторые фундаментальные чарты в первую очередь хотел бы обратить внимание сейчас на коэффициент r ходу можете на луке to bitcoin посмотреть как работает этот индикатор взвешивает монеты в определенном возрастном диапазоне и по этому диапазону оценивает возрастные когорты с точки зрения их перегретости или наоборот перепроданности и вот сейчас если мы посмотрим в принципе индикатор очень четко отрабатывал периоды вот например 15 года период 19 года и обратите внимание сейчас мы не дошли до верхнего значения это тоже нужно учитывать что по этому индикатору мы не достигали пиковых значений при all-time high и даже некоторые индикаторы которые показывают пиковое значение февралем то есть январь-февраль 2021 года они а достижения all-time high в октябре а в ноябре 2021 года при этом этот индикатор вообще не дошел в зону перегретости и сейчас сразу же с почти средних значений отправился в зону перепроданности и я думаю что как раз этот индикатор очень хорошо нам показывает тот факт что мы находимся примерно в последней стадии капитуляции то есть она уже началась но еще не завершена когда индикатор уйдет в эту зону я думаю мы завершим этот период также хочу сразу же обратить внимание что у нас есть некоторое снижение по китовым кошелькам свыше одной тысячи долларов обратите внимание цена снижается и китовые кошельки тоже сейчас немного ушли в понижающуюся динамику. Так что можно предположить, что некоторые э, все-таки достаточно серьезные инвесторы частично разгружают свои позиции на этом падении. То есть экстремальный страх сказывается и на, по логике, более сильные руки, которые удерживают достаточно большое количество биткоинов на руках. Ну и давайте перейдем к главной криптовалюте, посмотрим, что у нас сегодня с рынком. Сразу же, наверное, начнем э, с индикатора который нам покажет сейчас именно тенденцию. Трендовые индикаторы сразу же хочу включить и посмотреть, что происходит. Обратите внимание, активно развивается понижающаяся динамика. Индикатор нам закручивает волну вверх к синей границе. Это означает, что мы, скорее всего, будем еще развивать тенденцию именно нисходящую, я имею ввиду Также э, хочу обратить внимание, что вчера мы предполагали, что эта тенденция продолжится и мы еще раз уйдем в зону предыдущего all-time high в район 20 тысяч долларов. Давайте сразу к классическому набору индикаторов посмотрим, что рисует нам Сайфер. Сайфер в перепроданности рисует, стохастический RSI классически показывает уже хорошую зону покупок. Мы в принципе отрисовали уже якорную волну, сейчас рисуем что-то наподобие триггера, но хотя этот триггер уже его и не назвать таковым поскольку мы перешли через белую границу скорее всего это будет новая якорная волна стоит учитывать, что цена средневзвешенная объемом уже находится в хорошей зоне покупок и в ближайшее время мы будем пересекать средние значения, вероятность этого достаточно высокая, но секвентал еще не закончил формирование нисходящей динамики мы только на шестой свечей обратите внимание, полноценные достаточно большие нисходящие свечи хайконеши это означает, что нисходящая динамика вероятнее всего продолжится по крайней мере на коротких дистанциях если посмотрим на 6 часов происходит то же самое никаких намеков на то что будем расти даже с учетом глобальной перепроданности по стахастическому и классическому rsi пока волна моментума нам не указывает ни на что а вот money flow красный активный пока продолжает развиваться в любую секунду ситуация конечно может поменяться и будет отскок, как я уже сказал голубинное настроения сегодня при заявлении со стороны а, комитета и и вообще в целом заседание ФОМС, как оно будет выглядеть, если есть трибины, настроение продолжится, то, конечно, динамика тоже продолжится достаточно активно. Если же нет, то возможно какое-то, ну, немножко послабление, но пока не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы мы активно отскакивали. Давайте недельный таймфрейм. Посмотрите, как неделька отрабатывает. Четко отрабатываем по паутине. Зеленая она у меня видна, это отметка предыдущего all time high, а если мы посмотрим ну, вот, пунктирная паутина, кто не видит, я сейчас чуть поближе сделаю она вот видна, здесь же у нас индикатор секвентал, точечками подрисовал уровень и сюда мы уперлись фитилем большой свечи хайконеши, но обратите внимание, на недельном таймфрейме это девятая свеча, это значит что у нас в целом начался период капитуляции, мы уже перепроданы то есть если мы посмотрим сейчас еще один индикатор, вчера по-моему я тоже на него обращал внимание, сейчас уже не помню волчья стая, мы тоже в нижних значениях и вероятнее всего нижние значения будут еще продолжиться, вот предыдущее снижение в мае 21 года, то есть у нас есть задел для того, чтобы спуститься чуть-чуть ниже, прежде чем мы будем отскакивать. Также хотел посмотреть на e-mail Ribbon на недельке, смотреть, как далеко мы ушли от э, сетки EMA Ribbon. Как правило, я неоднократно об этом говорил. Мы всегда к этой сетке возвращаемся. Сейчас она нам на недельке рисует нисходящую динамику. Это не очень хорошо. То есть, когда сетка идет вниз, мы к ней все равно возвращаемся, но при этом понижающаяся динамика сохраняется. Когда сетка в средних значениях, то у нас есть шанс ее прорвать. Но когда она, естественно, идет вверх, то мы растем. И, соответственно двигаемся ну, вот в такой вот динамике и это нужно тоже обязательно учитывать но что касается недельки что касается дневного таймфрейма мы тоже ушли вниз у нас главные объемы сосредоточены как раз таки вот здесь все это в районе 30 тысяч это основной уровень который будет сейчас являться сдерживающим фактором был достаточно длительный период поддержкой. сейчас мы будем сдерживаться но я думаю что ближайший отскок все равно состоится ну, как минимум в зону 25 тысяч попробуем сюда вернуться вот вариант такой есть потому что здесь вот в районе даже 23 если быть точным, обратите внимание, присутствуют объемы. То есть после некоторого снижения к 23 вероятность того, что отскакивать мы будем есть. Но пока полный э, разворот я не вижу. Но хэш рибенс смотрите, рисует э, зеленый кружочек это означает, что мы вступили в начальную стадию капитуляции. Собственно говоря, все те данные, которые я публикую сейчас в телеграм-канале, от Glass Note аналитического ресурса, они тоже говорят именно об этом: что мы вступили в последнюю завершающую стадию капитуляции. Это показывает нам. И фундаментал, и это конечно же нам показывает и технические различные индикаторы. Ну и давайте посмотрим, что у нас с эфиром. Вчера, по-моему, задавался вопрос, куда мы в ближайшее время можем сходить по эфирам. Дневной таймфрейм мне показывал отметочку 1.250. Мы сконсолидировались на пунктирной, но в случае, если ее не удержали, естественно, ушли к глобальному уровню FIBA на 1100 долларов. И сейчас консолидируемся именно здесь. Если не удерживается история, то мы валимся ниже на 780-800, куда-то в эту зону. Здесь тоже пунктирная паутина. Трендовый нам показывает следующую глобальную поддержку. Но также стоит учитывать, мы не посмотрели по биткоину, давайте посмотрим здесь. У нас еще могут быть динамичные сопротивления, по крайней мере на старших часах. Сейчас я гляну. Нет, старшие недельные часы мы провалили, двухнедельку тоже и месяц тоже. В принципе, нас сейчас с точки зрения динамичной поддержки... По крайней мере по экспоненциальным нас не удерживает ничто Давайте посмотрим, что у нас по простым А вот что касается простых, то нас удерживает 200 недельная Точно так же мы консолидируемся на ней 200 неделька сейчас держала в том числе и эфир Ну и на биткоине мы тоже знаем, что 200 недельная нас удерживала что касается коротких часов и в целом динамики, смотрите, эфир тоже сейчас активно развивается в нисходящей динамике, двигаемся в волну индикатора EDX вверх, широкое полотно классического трейдового индикатора, и в целом нам все это говорит о том, что мы будем скорее всего и продолжать дальше снижаться. Давайте посмотрим на... Да, также на недельке, собственно говоря, как и по биткоину, у нас секвентал завершает нисходящий цикл, зарисовывает зеленую свечку и говорит о том, что мы, вероятнее всего, должны будем через какое-то время отскакивать, но по инерции, скорее всего, спустимся вниз. Пока и на коротких часах на эфире отскоки для торговли тоже недоступны. Обратите внимание, здесь нет никаких предпосылок к тому, чтобы мы каким-либо образом могли отторговать контртрендовые стратегии, тоже пока все в красной динамике, то есть для шортистов сейчас было прекрасное время но стоит учитывать те, кто шартят, особенно ни в коем случае не использовать большое кредитное плечо, это конечно дисклеймер, не финансовый совет, но это сбережет вас от ликвидации, потому что сейчас рынок в глобальной неопределенности и в огромном страхе, с точки зрения логики добора инвестиций на ходу, конечно покупать нужно страх, но мне кажется еще он недостаточен Okay. <sighs> То есть покупку можно уже какую-то начинать по своей стратегии, но мне кажется, что мы можем опуститься еще гораздо ниже. По крайней мере, настроения негативные должны продолжаться еще какой-то период времени, поскольку рынок продолжает съедать весь этот негатив. Огромная динамика инфляции, которую не могут сдержать. На сегодня, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Будем продолжать дальше следить за рынком. Если есть какой-то интерес по отдельным альтам, пишите в комментариях, тоже их посмотрим. Подписывайтесь обязательно на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал Telegram, ссылка будет в описании в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гоша, канал рейд и до новых встреч!